Привет, нахожусь в деревне. Есть немножечко времени для того, чтобы рассказать о двух волшебных чемоданчиках, которые всегда со мной и которые меня всегда выручают. Итак, у меня есть два чемодана, красный и синий. Начнем с красного. Ну, как бы это основной. Чаще приходится пользоваться от компании T ⁇ Видите, да, очень грамотное расположение. Итак, здесь у меня... Тихольчик от Берхота, но в нем немножечко позже. Итак, здесь у нас находится текелаж, стяжки, вот, но ну, постоянно пользуемся, что-то перевозим в прицепах, квадрик и так далее. Очень удобная штучка, вот такая, стоит копейки, но с точки зрения упаковки и разборки очень компактно и так далее. Как правило, у меня две стяжки средних и одна крупная, но крупная я почти не пользуюсь, ну, так почему-то так сложилось, ну, не знаю. Двумя маленькими стяжками достаточно удобно все компоновать. Теперь вкусняшки. Также у нас есть такой вот чехол от компании T. Да, имейте, в чех... в основном чемоданчике, да, есть два крепления, чтобы ничего не потерять. Открываем. И здесь у нас что? Первое, что мы видим манометр. Электрон от компании Beerpod. Нажимаем на кнопочку Это подсветка, если в ночное время. Это синий яркий дисплей. Если вы снимаете колпачок, можете сюда его прикрутить, чтобы не потерять. Чтобы бац зацепили куда-нибудь, не знаю, даже вот так вот. Хлопс. Все, он зафиксирован. Для особо одаренных. И э, индикатор э, износа шин. Ну, здесь понятно, зеленый, желтый, красный Так, следующее. У нас здесь провода от прикурки. Сейчас покажу от чего. Здесь также от этого же прибора провода для аккумулятора. То есть допустим если у вас нет прикуривателя в мотоцикле либо в квадрике хлопс и напрямую на аккумулятор вешает. это у нас догадались уже да это у нас провода крокодила от пускача компании беркут он же powerbank то есть можно спокойно легковой квадрик запускает вопросов нет и самое сладкое самое интересное самая самое это у нас насос да, ребят, это реально насос компании беркут вот Такой паранизированный корпус, резинированный, аккуратненько, все очень плотно сделано. Здесь везде заглушки. Подозреваю, что он защищенный Вот, то есть сюда вот так вот втыкаете хлопс. Так вот. Да, вот так получается. Провода. Нажимаете, то есть подключать к аккумулятору, нажимаете и у вас ждет накачка. Кстати, этот малыш достаточно быстро накачивает э, шину, как для мотоцикла, велосипеда и достаточно квадрика. Время непрерывной работы порядка 9 минут. После этого нужно, чтобы он отдохнул, после этого чем дальше. Так, проводочек, также у нас везде загружки. Качественно все сделано. Манометр, кому нужен парок, кому нужна атмосфера, это положено. И уже непосредственно. Шину. Есть, все поэтому прикладываем сюда и собираем обратно. Предположим сюда. После этого ложим пускач. Запихиваем туда крокодилы от пускача и уже все провода предположены этом все прекрасно помещается в одну сумочку я думаю здесь ничего лишнего нету все это нужно все это пригодится мало ли когда время придет поэтому закрываем чемоданчик а нет простите это на ту случай если я просто один беру пускать сюда ложится крокодильчик, сюда ложится сам пускать. если отдельно Закрыли, положили и, и забыли. Так, следующий черный чемоданчик. Здесь комплект э, касаемых уже более тяжелых условий. То есть, когда вы застряли или в бездорожье. То есть, здесь у нас динамическая стропа в чехле. Ну, потому что уже часто пользуемся. Она иногда грязная, мокрая и противная. А, длина порядка 9 метров, если не ошибаюсь. А нагрузка 9 тонн. Вот, ну, как правило... Таскаем пресс-каровские машины, либо ребят на свиноне, которые засели в категории стандарт, либо полироль. Ну, то есть не жесткими дорожками. Так, второй, э -э, вторая динамическая стропа, это у меня с категории стандарт. Э -э, длина 4,5 метра, нагрузка 6 тонн. Ну, я считаю, это идеальная стропа для квадрика. вот, Ну, как-то мне не приходилось так глубоко застревать, чтобы меня таскали. Поэтому лежит для красоты скорее всего надеюсь никогда не понадобится следующее как помните да в каждом чемоданчике есть два крепления здесь у нас э -э, надеюсь никогда не понадобится но все же это цепи противоскольжения вот надевайте цепи у вас уже ну не скажу что внедорожник но по крайней мере дальше заедете также здесь лежит комплект чистых новых перчаток которого периодами меняется Знаем, так как мы знаем что если лежит за ними сюда залезть так положили ну и конечно же каким образом крепить наши динамические стропы это величайшее изобретение человечества это шаг вот есть шаг скажем э -э -э, так веревочный материчный но я считаю ничего не хуже чем металл. одели закрепили зацепили и, как говорится, вас дернули, и вы всех победили. Вот, поэтому также это все в чехле. Все чехлы, вот эти штучки, это все от компании Т-Плюс шьет. Это все очень удобно, очень комфортно и гениально придумано. И стоит еще, кстати, так, адекватных денег. Так, закрываем чемоданчик. Поэтому, ребят, если вы заостряли, что-то нужно перевести. Если вы заглохли, либо еще что-то, колесо зло. Обращайтесь в компанию D+, либо в компанию Berkut, либо ко мне. А так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Михаил